Всем привет! 2 августа Наталья Могилевская устроила грандиозную вечеринку в честь спразднования своего дня рождения и премьеры песни «Белый самолет». Моя песня – манифест всем женщинам не бояться начинать жить с белого чистого листа. Знаю, что тысячи украинок боятся уйти от мужа, который издевается, поменять надоевшую работу, которая не приносит денег но они продолжают работать. Если воду в стакане долго не менять, она превратится в болото. Нужно уметь снять последнюю серию этого сериала и начать новую жизнь. «Вот так и в моей жизни наступило время что-то изменить», – рассказала именинница Наталья Могилевская. Гости праздника были одеты в белоснежную одежду, подстать нашумевшему хиту звезды и новому цвету волос. Блондинка Наталья Могилевская сменила два наряда за вечер, продемонстрировала гостям шикарные ноги в коротком мини и шикарное декольте модного топа с широкими рукавами. Поздравить Наталью пришло немало коллег по шоу-бизнесу, среди которых Оля Полякова, Алан Бадоев, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, Ирина Билык, Юрий Репчинский, Гарик Кричевский, Нина Матвиенко. Юрий Ткач, Екатерина Кухар, Влад Яма, Игорь Кузьменко, Влад Дарвин, Ольга Навродская, Григорий Чапкис, Юрий Никитин и другие. Гости радовали певицу музыкальными подарками. Наталья Могилевская прослезилась, когда пела Нина Матвиенко и призналась ей в любви и в глубоком уважении. Поблагодарила своего творческого отца. В семье которого она выросла как артист Юрия Евгеньевича Черепчинского, который прочитал для нее свои знаменитые карантинные стихи. Также танцевала и пела с Олей Поляковой, Камалией, Владом Дарвиным, Павлом Зипровым и Владом Ямой. Наташа знаменует новый виток в карьере, которую мы в своих кругах называем «Птицей Феникс» певицей, которая обладает уникальным свойством вечного обновления, рассказал Алан Бадоев.